Вот, чик, чик Вот Сыр, чик -чик. Вот Помидолька Хац, хац Вот Мазя Сыр и колбасю Вот Хац вот. вот Вот Потом сюда И накрываем Ждемся, Открываем М -м -м. О, кафе -ка забил только вкусняха. нет. Mm -hmm. mm -hmm.